Всем хей, хэй народ, с вами Артёма на канале Артёмов. продолжаем проходить, он свитхон. дом, милый дом, хоррор, инди-хоррор, лаппэк. Третья часть прохождения, завершающая или нет, я не знаю, у скорее всего, нет. Скорее всего, не завершающая часть. Мы ушли, то есть страшные девочки с ножом, смешали компоненты, нашли сюда. Вот, надо теперь найти Джейн, давайте приступим, что как, я не знаю, я дальше не проходил, в августе я как раз не знал, дошел до да, медикаментов, а дальше удалил, грубо потому что, тут были причины, Jane? Джейн? А, Джейн, Джейн, Джейн, стой, стой, куда? Джейм может быть другой идти путь к ней. Ч, другое здание решил пать? Чего? Зачем? Я хочу другое здание. Здесь Так вот на нити подняться. А, нужно подать питание в Я вас понял. А, ключ карты, у нее ключ кар... А, наш база ну да кстати куда у нее ключ кар... Чел, символ. примечает профессор варин студенты у которых нет ключевых карт но желание использовать в лаборатории номер пожалуйста свяжитесь профессор профессором варин в зале ожидания учителя на втором этаже зал ожидания да. написано Дальное письмо. Кто-то самоуписленное письмо писал, что отец, мать, мне очень жаль. Такую страшную боль, не могу жить без нее. Я должен быть с ней. Где бы она ни была, ничто не может нас разлучить. Даже смерть». что-то зарплаты профессора Варина. четыре 183 476 83 476 183 476 183 Всем всем обратно на третий этаж. Дверь направо, хотя написано что-то дверь налево. в mm -hmm. наш отобран был чем там стоял постоянно. а мы в ту дверь пошли нигде замок там нужно в другую Емка на море, дуполь. Немножко есть такое. Найти джей, да, наверное. 55 Algon hiba. Так, все, вот она благовония. Теперь аккуратно не все Человек проходит. Mm -hmm. Да ладно. Так, короче, давайте продолжим, как только я дойду до этого места, до этого призрака. так в общем, я спрятался в шкафу. Шкафу. Я стал свечку, смог спрятаться от нее. Сейчас будем вставлять свечку Нет, не взяли свою. Как вы думаете? Горшок. Thanks. <laughs> or something. Успешно справились. 4 октября 1996 года. Пропавшая девушка найдена мертвой. 3 октября полиция обнаружила тело мисс Патра Сирисамку в многофункциональном зале, который был закрыт в инженерном корпусе факультета Кнаннаяо, университет, который, как считается, причиной, почему тело не было найдено. Невыносимый запах тела привели к этому ужасающее открытию. Тело было все еще в форме, погружено в кровь. Качанец сообщение не том, будет ли или не это было самоубийство или убийство. Было много гвоздей, нашли рядом с телом. Организм был направлен к следователю, и мы надеемся, что вскрытие покажет причину ее смерти. Да... отдохнуть от призрака мы не дают. я вас помню так уходим забаночной фотографии так. так что дальше? правильно, Сто да? п а давайте продолжим следующей части быть повезет потом сейчас что уже не хочу. спасибо за просмотр сам был артем был на канал артем И увидимся проходить всем пока